Итак, друзья, всем привет! Вторая серия по, по поводу смесителя. Пришел нам новый смеситель, новая упаковка. Сразу проверяем его на наличие всевозможных дефектов, точек, царапин. Я уже частично протер вот эту вот лицевую панель. Дальше осматриваем гусак на наличие повторных дефектов. Так, ну, с обеих сторон я тоже его протирал с помощью тряпочки. В принципе, довольно-таки чистый гусачок, поэтому можно его оставить. Так, дальше ручка. Ручку тоже желательно проверить, потому что мы ее будем трогать очень часто. Так, и никаких повреждений наружных на ней нет. И не обнаружено. Теперь сам непосредственно смеситель, который нам привезли. Вот, вот этот вот смеситель, он будет монтироваться в стену, поэтому наличие на нем тоже нежелательных повреждений, тоже нежелательно. Вот обратите внимание, вот на эти две резьбы, на предыдущем смесителе, на нем уже образовывалась коррозия, как будто смеситель где-то стоял до нас. На этом все чистенько, все свеженько, поэтому этот смеситель уже можно монтировать без проблем И не бояться, что с ним что-то может произойти. Но предварительно, естественно, нужно сделать опрессовку после монтажа. Довольно-таки сухо в коробочке. В предыдущий вариант тут была вода. Ну, естественно, видно было понятно, что он где-то уже стоял. Поэтому всегда проверяйте смеситель после покупки. И уже потом... Спокойно его забирайте и монтируйте. Для того, чтобы протирать смеситель, я использовал вот такую вот тряпочку. Одноразовая тряпка, мягкая, чистая, без всяких там на нем грязных частиц, чтобы не поцарапать во время протирания свежую всегда берите новую, так, и она сразу показывает, если есть какие-то наросты на ней, там сколы, там что-то, какие-то погружения, она сразу цепляется на них и показывает, что у вас что-то не так, вот такая тряпочка хороша к использованию. Для сборки нашего смесителя первого гафа мы будем использовать комбинашки под полипропилен 21 вторая наружная резьба, так как с этой с этой стороны у нас идет 1 вторая внутренняя резьба. Ну, то есть собирать мы будем в принципе, вот таким вот образом. Для подмотки я буду использовать сантехнический лен и сантехническую пасту. Почему именно этот способ соединения буду использовать я в этом случае, потому что для меня такой вот способ монтажа с помощью льна и пасты будет более приемлемым, так как мы это все спрячем в стене. Естественно, мы сделаем опрессовку, но все равно желательно, чтобы это соединение у нас осталось как можно герметичнее, и мы не переживали за него. Также можно использовать вот такую вот сантехническую нить, но если у вас нет опыта использования такой нити, то я уж рекомендовал вам использовать ее в более видных местах, там где это действительно видно, там где в процессе эксплуатации не может образоваться никакая течь. Также анаэробные герметики можно использовать, но вы опять не будете знать, как себя поведет в дальнейшем данное резьбовое соединение. Поэтому лучше использовать в этом случае сантехнический лен и сантехническую пасту. В этом случае у вас вероятность протечки и каких-либо изменений будет минимальна. Поэтому сантехническую нить и анаэробный гель лучше использовать в видимых местах, где вы это действительно можете увидеть и контролировать. Поэтому собираем вот эти Я уже на 100% уверен, что данное соединение герметично. И таким же образом соединяю вот эту вот резьбу. И все. Далее процесс монтажа уже на стене. Итак, мы смонтировали наш смеситель. Зафиксировали с помощью пены. Но предварительно мы выставили все по уровню. Сделали вот такие вот загибы трубопровода. Протянули все, проверили герметизацию, выставили по уровню, по уклону, по наклону. И вот, вот такой вот результат сейчас на данный момент у нас есть. Все лишнее мы, конечно, срежем, потом все это замажем цементной штукатуркой и уже будем готовиться к укладке керамогранита на стену. Вернем столешку на место, потому что сейчас она намешала, но после монтажа смесителя полностью она уже нам не мешает и можно возвращать. Также вывели канализацию. В данный момент канализация функционирует. Это у нас течет с кухни. Вот если вы слышите, то она есть. Также вывели к этому смесителю. Смеситель также у нас тропическим душем. Вот это ушастики вывели на нужное нам расстояние. Сразу учитывали, рассчитывали сантиметр под плитку. И дальше у нас здесь будет закрываться все чашечками. Вот. Это у нас смеситель для ванны, там у нас смеситель для душа. Вот, на этом все. Надеюсь, было полезно. Как всегда, лайк. И до встречи на новых видео. Всем пока.